Привет, друзья! Хотите научиться делать такой же бонсай? Я научу вас! С вами попробуем получше. сделать из туи западной -а -а. Рейнгольд -а -а. бонсай. Этой туике 6 лет. В прошлом году я придал форму кубика. Вот в этом году решил сделать из нее бонсай. Посмотрим, что из этого получится. Для начала мы изучим нашу туйку, узнаем сколько основных стволов для того, чтобы узнать какую форму мы получим. Я посчитаю все столики и попытаюсь нарисовать будущую позицию бонсай. Так, раз. Я думаю, что все нижние ветки нужно будет удалять. Я начал оголять мелким я обрезал мелкие мелкими ножницами а пришлось взять секатор по посильнее таким будем макаром обрезать и посмотрим что дальше вот так что вот таким Вот низ оголим и потом продолжим Все Так, вот середина нашей буйки. Здесь порядка 6-7 стволов толстых а, И уже начал зачищать То есть на уровне до 15-30 сантиметров от земли а, Корни обнажаются и уже видно примерно, что получится у нас Может какие-то ветки придется отогнуть и притянуть на распорках либо на веревочках. Ну все, дальше продолжаем. Вот так получилось, спустя буквально 5 минут, это низ. 8 стволиков мы оголили и будем дальше думать, что делать. Подниматься вверх. У нас еще шапочка большая. Итак, на этом этапе считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 8 стеблей Мы оголили Получится такой вот у нас паучок Я раз Два, три, четыре, пять Шесть, шесть натяжек сделал э, Ретину в земле И вот такой вот получается у нас Деревце Пригинаем и делаем форму шарика Что-то напоминающее на шарик ну, До новых встреч Итак, друзья, вот такой бонсай у меня получился Делайте то же самое, пытайтесь, учитесь, тренируйтесь. Удачи вам!